Сорт острого перца тринедат скорпион пхучте этот сорт относится к виду капсикум чинэнс сорт был выведен в сша парнем по имени бучтейлер в честь него и назван был этот сорт это очень высокоурожайный и очень острый сорт острота такого сорта от миллиона двести до полутора миллионов сковелей кустик может достигать от метра до метр пятьдесят. Если вы будете выращивать его в теплице, а если будете выращивать его у себя на подоконнике, высота кустика не будет превышать 50 сантиметров. В некоторых случаях, если большой горшок, высота его будет где-то в пределах 70 сантиметров. Срок созревания такого перца от 90 до 120 дней. Вкус плодов Немного фруктовый, с цветочной ноткой. Вот, часть плодов похожа на скорпиона. Он очень-очень высокоурожайный. Очень много плодов на нем. Он тоже похож на скорпиончика. Очень интересный сорт и очень продуктивный. Его можно выращивать с легкостью в себя дома, на подоконнике. Он неприхотливый. Много места не занимает. Он не сильно раскидистый. Крона будет где-то в пределах 30 сантиметров шириной. И очень-очень большое количество плодов у него.